Вот, и, и это, это не я говорю. Это не я говорю. Там рассказывают про то, что там миллиард, миллион коров, да, миллион коров э, гадят, и поэтому вот парниковый эффект возникает. Да ну помилуй бог, это смешно. Миллион коров, блядь. Тут какая-нибудь. Святая Елена, да, пукнула так, что температура на всей земле понизилась, да. А какая-нибудь хуйна Путина, да, в 1600 году сделала так, что все цивилизации чуть не погибли, да. Помните, в 535 году цивилизации по всему миру погибли. Китайская цивилизация, европейская цивилизация в... В Иерусалиме был голод 18 месяцев не было солнца Люди ели друг друга Почему это произошло? Это потому что двигатель внутреннего сгорания что ли сработал? Нет, ребятчик. Вот Слава, все зависит от солнца и нашей близости Конечно, солнце это Вулканическая деятельность, это правильно, это 1% может быть о, о, или хрен с, о, о, о деятельности Солнца. Основное это Солнце. Конечно, Солнце, потом э, внутриутробные, так сказать, процессы в Земле, и потом только человеческий фактор, все. Поэтому мы, давайте как-то, мы можем спорить об этом, можем не спорить. Мне вообще пофиг. Вот вы, вы говорите, что главное это человеческая деятельность пофиг. я с вами вместе по крайней мере в том что нужны новые перспективные системы новые перспективные технологии они никак не связаны с газом и нефтью они связаны только с чистыми технологиями но я их поддерживаю не потому что это экологично а потому что это вообще рационально так Турция проведет обуск в консульстве, значит, Саудовской Аравии кто-то разместил запись.